Да, тут народ, оказывается, от нас поздравляем всю страну с Новым Годом. И теперь есть шарик. пророчек нам выбухи. Пока у нас только вот такие выбухи. Но это не будет, скорее всего. Народ поздравил. Весь... Малыхает. Бейерверка. Ростов, детка